Это королевская горная змея Кноблеха, не ядовитая, только кажется такой, дружелюбная вполне, здоров, здоров, как дела твои, как твои дела?